Ну что вот такая красота получается у нас по поводу пирамидки. Сейчас мы еще вид сверху посмотрим, что же у нас, какой вид сверху. Нормальный вид сверху, вот там что-то что-то есть, сейчас я подотру и все будет классно. Вот здесь мне что-то не сильно нравится, где-то вот здесь перелом какой-то ну и вся наша бригада вот она все в сборе мы расширяемся возможно это пик мой каменного успеха а возможно наоборот будем расширяться и укрепляться Поэтому ищем мастеров по камню, настоящих мастеров. Не те, которые проработали по 10 лет и ни хрена не знают, а именно те, которые хотят учиться чему-то. Ну и естественно зарабатывать вместе с нами. Все, Стройтесь, стройте из камня мастера, зарабатывайте.